Ну вот, собственно, для чего мы разбираем значительно все агрегаты и детали от автомобиля. Не просто для того, чтобы помыть это все, хотя помыть это все тоже надо обязательно не смазать, перебрать. Также для того, чтобы не было проблем после сборки, когда мы все соберем и бац, увидели, что у нас какая-то проблема получилась. Вот на этой мазь дистантер работал, но по факту при разборе увидели, что разбита втулка, причем очень значительно она выжрана. И надо с этим решать, что соответственно поменяем пункты, все приберем и соберем уже в чистом виде, так как это должно быть собрано.